Здравствуйте! Наш сегодняшний сюжет посвящен инъекционным методикам в косметологии. Инъекционные методики в последнее время занимают все больше и больше места в косметологических процедурах. И это неудивительно, ведь с помощью инъекционной методики сейчас возможно достичь тех эффектов, которые раньше достигались только с помощью пластической хирургии. Сегодня мы постараемся разобраться в многообразии инъекционных методик и ответить на вопросы, которые чаще всего задают нам наши клиенты. Это такие вопросы, как когда же можно начинать применять инъекционные методики, с какого возраста, чем все эти методики отличаются друг от друга и чем отличаются друг от друга препараты, как долго будет действовать каждый препарат и что произойдет с кожей после того, как препарат прекратит свое действие. Чтобы ответить на все эти вопросы, нам нужно перечислить основные инъекционные методики и разобраться в них поподробнее. Первой инъекционной методикой является мезотерапия. Мезотерапия — это доставка мезотерапевтического коктейля в кожу с помощью инъекции в микродозах. Поскольку вещество доставляется непосредственно в кожу, оно способно проникнуть очень глубоко и оказать такое действие, которое не способен оказать ни один, даже самый хороший крем. Мезотерапевтические коктейли обычно представляют собой состав витаминов, макроэлементов, микроэлементов, гиалуроновой кислоты. Кроме того, бывают более узкоспециализированные коктейли, лифтинговые, жиросжигающие, для усиления роста волос, против выпадения волос. Как мы видим, коктейли имеют достаточно широкий спектр применения. Когда же можно начинать использовать мезотерапию? Мезотерапия используется тогда, когда ваш обычный уход уже не дает хороших результатов. Ну, например, вы используете правильный домашний уход, подобранный вам косметологом, периодически корректируете его, используете ходовую процедуру у косметолога, прошли курс пилингов, но все равно не видите достаточно хорошего результата. В этом случае стоит задуматься о подключении в уход мезотерапии. Если мы говорим о подключении лифтинговых коктейлей, то перед тем, как их использовать, желательно пройти курс массажа. Возможно, вы сможете добиться эффекта массажем. Если уже массаж не дает долгосрочного и стойкого эффекта, тогда, безусловно, стоит прибегнуть к процедурам мезотерапии. Мезотерапевтические процедуры обычно проводятся курсами для достижения более стойкого результата. Проводятся они один раз в неделю количеством 5-10 процедур. В этом есть небольшой минус. Вам нужно делать уколы раз в неделю. Чтобы добиться стойкого и видимого эффекта от мезотерапии, желательно пройти 1-2 курса в год. Только тогда можно рассчитывать на стойкость эффекта. К сожалению, одна процедура редко дает видимые результаты. Следующая инъекционная методика – это биоревитализация. Что же такое биоревитализация и чем она отличается от мезотерапии? Биоревитализация – это введение внутрикожно составов биосинтетической гиалуроновой кислоты. Как мы знаем, гиалуроновая кислота – это природный компонент нашей кожи, который содержится в ней в норме. С возрастом содержание гиалуроновой кислоты в коже начинает падать, уменьшается синтез коллагена и эластина. Так необходимых нам белков, которые отвечают за плотность и упругость нашей кожи, соответственно, появляются морщинки, складки, изменения овала. Именно на все эти моменты мы воздействуем, когда проводим процедуру биоревитализации. Данная процедура проводится курсами для достижения более долгосрочного и яркого эффекта. Обычно это 2-3 курса в год. Количество процедур в курсе 3 или 4, промежуток между ними 1 месяц. Как долго будет длиться эффект от курса? После курса процедур эффект сохраняется 3-4 месяца, поэтому для достижения более стойкого эффекта делают 2 курса в год. Что же произойдет с кожей после того, как препарат прекратит свое действие? Когда препарат прекращает свое действие, кожа постепенно возвращается в первоначальное состояние. Наиболее часто используемые, наиболее зарекомендовавшие себя препараты ⁇ это EAL-System, это препараты группы Ristiline, Ristiline Vital и Ristiline Витал Light. Это препараты компании Stylage. Они представлены Stylage Hydra и Stylage Гидромакс. Кроме того, существуют и другие препараты. Препараты для биревитализации обычно упакованы в стерильный индивидуальный шприц. Они являются достаточно вязкими и набрать их самостоятельно из флакона прямо на процедуры практически невозможно. Следующее направление инъекционных методик – контурная пластика. Что же такое контурная пластика? Это заполнение Зон кожной депрессии, то есть складок и морщин филлером. Чаще всего используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Чаще всего филлеры используются для заполнения носогубных складок. Ими также можно скорректировать форму губ или увеличить их объем. Можно увеличить объем скул или сделать форму более четкой. Кроме того, филлером можно скорректировать морщины в области межбровья, морщины на лбу. Правда, это делается после стабилизации зоны ботулотоксином. В современной косметологии используется более комплексный подход. Сейчас возможно скорректировать форму лица в целом, то есть придать ему более юные объемы и пропорции, а не просто заполнить отдельные морщины. Наиболее популярные препараты на российском рынке – это препараты компании «Рестилайн», препараты компании Stylage. они представлены достаточно большой линейкой, препараты компании «Теосияль», также препараты «Суджедерм» и «Ювидерм» тоже являются препаратами для контурной пластики. Что же произойдет с кожей, когда филлер прекратит свое действие? Как мы уже говорили, филлер не выводится с кожи в один день, он выводится постепенно. Кроме того, в то время, когда гиалуроновая кислота филлера находилась в коже, она оказывала свое благотворное действие, создавая увлажнение, делая кожу более плотной, усиливая синтез коллагена и эластина в этой зоне. Именно поэтому эффект сохраняется. Даже после того, когда филлер полностью вывелся из организма. Филлер выводится в течение 6-8 месяцев, а клиенты видят эффект в данной зоне даже по истечении года после процедуры. Путуют мнение, что все подобные процедуры нужно применять чем позже, тем лучше. Однако на деле часто оказывается все совсем наоборот. Ведь незначительное изменение кожи гораздо легче скорректировать и получить впечатляющие результаты. Кроме того, требуется достаточно небольшое количество препарата для коррекции. Когда ситуация уже запущена, кожные морщинные складки глубокие, очень сложно бывает добиться идеального результата. Последнее направление инъекционных методик, которые мы сегодня рассмотрим, это ботулотоксины. Если все процедуры, о которых мы говорили ранее, были направлены на изменение качества кожи или заполнение кожных дефектов, то точкой приложения ботулотоксинов являются мышцы, а точнее мимические мышцы. То есть этим препаратом возможно скорректировать мимические морщинки. Это морщинки в области лба, морщинки межбровья, морщины, возникающие на переносице у любителей морщить нос, гусиные лапки. Также с помощью ботулотоксина можно добиться эффекта лифтинга, то есть поднять брови, поднять опущенные уголки губ. Кроме того, ботулотоксин с успехом применяется при коррекции гипергидроза, это повышенная потливость. Всего после одной процедуры можно убрать потливость с ладоней, стоп или области подмышек на срок до полугода. Наиболее популярными препаратами готулотоксинов на российском рынке является ботокс, диспорт и ксиамин. Это зарегистрированные в России препараты. В последнее время препаратов становится все больше. Для клиента нет принципиальной разницы, какой препарат будет использовать доктор. Чаще всего доктор использует тот препарат, с которым ему удобно и привычно работать. Когда же можно начинать использовать ботулотоксины? Если ваша мимика спокойна и лицо в спокойном состоянии, но морщинки и складки все равно видны, значит настало пора задуматься о применении ботлотоксина. Что же произойдет с лицом после того, как ботлотоксин прекратит свое действие? Препарат не перестает действовать в один день, и изменения происходят постепенно. Сначала зона, блокированная ботлотоксином, станет чуть более подвижно, а через несколько месяцев вы обнаружите, что, приложив усилия, сможете наморщить лоб так же, как и до инъекции. То есть процедура является полностью обратимой. Данный препарат выводится из организма полностью и без следа. В заключение хотелось бы сказать, что все инъекционные методики имеют максимальную эффективность когда изменения с кожей произошли еще незначительные, именно тогда можно достичь впечатляющих результатов. Если ситуация достаточно запущенная, морщинные складки уже глубоки, то чаще всего убрать их полностью не удается и необходимо прибегать к более травматичным методикам, таким как глубокие пилинги, шлифовки, а иногда и пластическая хирургия. Все инъекционные методики, как и любые процедуры или вмешательства, имеют свои противопоказания, поэтому принять решение о целесообразности использования той или иной методики вы можете только совместно с вашим врачом-косметологом.